Дело в том, что механизм обесценивания, он заключается вначале во внутреннем обесценивании. То есть если ты сама с собой практикуешь обесценивание, ты будешь это делать и с другими. Вот смотрите, можно сконцентрироваться на достоинствах человека, вливать туда свое внимание, вливать туда свою энергию, и эти достоинства, они будут расти. Можно сконцентрироваться на недостатков и их кормить своей энергией. Ну, представьте, у вас две собаки, черная и белая. Какую кормите, такая и будет расти и развиваться. И точно так же, если вы в себе э, кормите достоинство, понимаете, что вот, вот я это могу, это могу, это могу, это могу. Делайте на это акцент, ну. они будут расти. Если вы себя гнобите, Будете развивать свои недостатки, будете еще становиться более слабой, более депрессивной, будет энергии меньше. Ну, то есть это, вот, это саморазрушительная практика. Аналогично, если ты переводишь на мужчину этот процесс, он тоже будет ухудшаться или улучшаться. Поэтому первый шаг – это поменять к себе отношения. Поменять обесценивание на оценку, на понимание себя, на анализ – это определенный навык.